Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодняшнее видео посвящено воде. Я расскажу о том, какую воду можно использовать в электролизе, а какую воду использовать категорически запрещено. В этих двух стаканах налито два разных типа воды. Вот в этом стакане налито дистиллированная вода, а в этом стакане налито обычная вода из-под крана. Почему запрещено использовать в электролизе обычную воду из-под крана? Да все очень просто. Дистиллированная вода имеет очень высокое сопротивление, электрическое сопротивление. Поэтому дистиллированная вода не пропускает электрический ток. Вода из-под крана в своем составе имеет большое количество различных минералов. Эти минералы проводят электрический ток. Соответственно, при электролизе водопроводной воды со временем эта вода сначала меняет свой цвет на желтый, потом на коричневый. В итоге образуется в этой воде очень большое количество осадков. Эти осадки осаждаются на пластинах электролизера. Электролиз по прошествии какого-то времени может полностью прекратиться. Для того, чтобы понять, какая вода на данный момент в ваших руках, для этого необходимо провести мини-электролиз. Сейчас я покажу, как это сделать. Как я уже ранее сказал, дистиллированная вода имеет высокое сопротивление. По этой причине она не пропускает электрический ток. Вода из-под крана в своем составе имеет достаточное количество минералов. Которые изменяют электрическое сопротивление этой воды на более низкое Соответственно, вода из-под крана пропускает электрический ток Вот я приготовил вот такой электрический блок питания К нему подключены два контакта, плюс и минус Если погрузить эти контакты в дистиллированную воду Мы не увидим абсолютно никакого эффекта ничего не будет происходить. Но если эти контакты погрузить в воду, которая пропускает электрический ток, в данном случае мы опустим контакты в водопроводную воду, то можно будет наблюдать за тем, что на поверхности контактов будут образовываться пузырьки газов. На плюсовом контакте кислород, на минусовом контакте водород. Итак, включим блок питания и погрузим контакты а, в дистиллированную воду. Погружаем электроды в дистиллированную воду и наблюдаем за тем, что будет происходить. Как вы видите, ничего не происходит. По той простой причине, что дистиллированная вода имеет очень высокое сопротивление. Соответственно, электролиз в дистиллированной воде невозможен. И, кстати, именно по этой причине в дистиллированную воду добавляются, а, добавляются различные щелочи. Это может быть гидроксид натрия, либо гидроксид калия, для того, чтобы придать воде, Нужную электропроводность При длительном электролизе В воде не будет осаждаться Не будут осаждаться Никакие нежелательные примеси Вода будет всегда иметь Чистый прозрачный цвет Ну Как вы видите Ничего не происходит Пластины находятся под напряжением Это 12 вольт Приблизительно 10 ампер. Ну а в воде ничего не происходит. Теперь я поменяю стакан на стакан с водопроводной водой. И предлагаю посмотреть, что будет происходить в стакане с водопроводной водой. Опускаем те же контакты и наблюдаем. Ну вот, уже достаточно хорошо видно, что на поверхности электрических контактов появились пузырьки газа. Эта вода ни в коем случае не подходит для электролиза. Если оставить эти два контакта а, в, в этой жидкости, то через час, а может быть и меньше, жидкость сильно поменяется в цвете, в ней выпадет коричневый осадок, и со временем эта жидкость придет в негодность. Как вы видите, в этой воде, эта вода пропускает электрический ток, потому что в ней очень много минералов. Эта вода для электролиза не подходит. Если у вас нету под рукой а, подходящего источника питания, для этой цели вы можете использовать а, вот такую батарею типа Крона. В ней достаточно высокое напряжение для того, чтобы проверить, подходит ли выбранная вами вода для электролиза. Вот Сейчас я опущу батарейку на дно стакана с обычной водопроводной водой, и вы посмотрите, что будет происходить на контактах этой батарейки. И вот очень хорошо видно то, как на контактах батарейки крона Образовались, также образовались пузырьки газа, что говорит о том, что водопроводная вода, по крайней мере эта вода, не подойдет нам для электролиза. Ну а теперь проделаю то же самое с водой дистиллированной. Батарея не герметична, поэтому в нее попадает вода. Мы видим, как выходит воздух из батареи. Но на электрических контактах, и это отчетливо видно, нет ни единого пузырька газа. А все почему? Потому что дистиллированная вода имеет высокое сопротивление и она не проводит электрический ток. Ну и напоследок я покажу вам а, то, что может произойти в случае использования неправильно подобранного типа воды. Если вы будете использовать не дистиллированную воду, а воду, насыщенную различными минералами и биовключениями, то вы можете поиметь большую головную боль со своим электролизером. Наглядно я покажу вам сейчас на примере электролизера Лига. Этот электролизер... Мне привезли на ремонт, я его разобрал и э, просто ужаснулся тому, что творится в электролизере этого газогенератора. Обратите внимание на то, что творится внутри... Надеюсь, вам хорошо видно. <с> вот такой жуткий осадок можно найти практически на каждой пластине. Мало того, что рабочая поверхность электродов полностью блокирована этим осадком, но плюс к тому где-то здесь есть, должно быть а отверстие для заполнения электролизера, для удержания уровня, нужного уровня жидкости в электролизере я его даже не могу найти потому что оно просто-напросто срослось с вот этой вот жижей, которая находится на пластине ну и вот такое безобразие, впрочем, можно увидеть практически на каждой пластине этого электролизера. Где-то больше, где-то меньше, но все это выглядит просто печально. Как я говорил, этот электролизер уже, скорее всего, починить не удастся. Почему? Потому что а, пластины в, области, в рабочей области металл э, в этой области просто-напросто э, реагировал с щелочами и он растворился соответственно пластина стала тоньше как минимум в, пол, э, в половину проработать долго она уже не сможет вот вы можете увидеть что практически на каждой пластине но ну, эти еще более-менее Но, тем не менее, допускать такое а, в, отношении, в отношении собственного оборудования ни в коем случае нельзя. Итак, а, используйте только дистиллированную либо деминерализованную воду, вовремя обслуживайте Свои электролизные аппараты Ни в коем случае не допускайте Вот такого Чего вот такого Пошел ты нахуй короче бля, Заебал